Тему убунту. Например, это будете вы. Вам нужно вот так вот сложить. Я потом полам сложил, потом здесь хвостик загнул, здесь хвостик загнул. И самый низ можно соединить с а можно не соединять как хотите. Так. И теперь.. Вот здесь вот, или здесь вы напишите Ubuntu, поставите, и всем будет видно, что вы как раз директор Ubuntu. Так, вот, можете карандашами, можете все ручками. Дальше. Следующие ребята. А -а -а, графический редактор, который популярен в Ubuntu, это GIMP, или GIMP. Сейчас я напишу название. Кто скажет, что такое графический редактор? Графический редактор? Нет, не совсем ответил. Это где редактируется? Редактируется, облизывается, характеризуется наверное Это программа, в которой вы можете загрузить фотографию обработать, или взять мышку или перо специальное, которое можно написать на экране, и что-то нарисовать. Это графический редактор. А вот этот вот графический редактор, он работает в системах Windows. То есть в Windows он не работает. И я хочу как-то доступ освободить, а чтобы на тоже писать. Ага. Так, теперь вы. У вас будет операционная система. Какая осталась свободная? Windows. Совершенно верно, остался Windows. Вы тогда пишете Windows, и... Так, у нас Это, что Это называется Adobe Photoshop, графический EDAP, который работает в основном с системах Windows. Так, пишем Photoshop. Photoshop будет у Кирилла и, и Дима. Такой вопрос. Mm -hmm. а, как вы думаете, какая цель любой э, коммерческой компании? Чтобы ей больше всего пользовались, чтобы, всего пользовались, mm -hmm. чтобы она заработала больше всего денег. Yeah. Поэтому цель э, каждого совета директоров mm -hmm. ваша цель, цель Марины Скарси ваша цель, ваша цель а, стараться заработать как можно больше денег. Mm -hmm. У вас есть компьютерная программа? которую вы можете продавать за э, любую сумму Можете хоть один марсик, это наша валюта Хоть 100 марсиков попросить за эту программу И ваша задача сейчас придумать, за сколько вы будете продавать свою программу вам нужно придумать число Сколько вы хотите марсиков получить А марсиков, вот у вас монеты, смотрите Вот у нас монеты, она не написано Пять марсиков Посчитайте и скажите, сколько всего марсиков есть у каждого из вас. А про это, я сейчас скажу. что это до марта. Так, Сколько? 23 марта. 23. 23. 23. 23 марта. Так, 23 масло. Соответственно, вы когда будете придумывать э э цену? Кирил, Марина. Агне и Полина. Когда вы будете придумывать цену, вы можете поставить дороже, просто берем цену за свою программу. Но тогда никто не будет, потому что меньше денег есть. чем 20. Точнее, 23 или меньше, но не больше. Считать очень просто. 20, очень красиво. Так. Цель всех остальных. Все остальные являются покупателями. Вам нужно на свой компьютер. Собрать. Вам нужно на свой компьютер собрать э, операционную программу графический редактор. Вот, например, у меня есть Windows и GIMP. Подходят они друг к другу? Нет. Не подходят. Если у меня операционная система Windows, то какой должен редактор быть? Photoshop. Photoshop. Когда фаза соберется. Угу. Теперь э, поднимите руку, у кого у нас Windows. Смотрим на табличку. Windows. Так, Windows у вас, отлично. Э, все передаем. Вставать не надо, просто передаем все свои Windows э, директорам Windows. Сюда А, еще лучше, да. Обойди всех гиры и забери всех Windows. Другие не верим. У вас Windows. мы обойдем всех. Собери. I don't know вот такая есть. Я такая тебя. Так, а сама должна быть. В конце вот этого входа у вас на столе не должно остаться половинка кружок. Кружков они должны держать идти здесь будет